Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю вас с государственным праздником Днем России! В этот день мы чествуем нашу Родину, страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, страну, соединившую на огромном пространстве множество народов территорий культур. И этот праздник обще... российского общегосударственного единения отмечают сегодня во всех регионах страны. А вместе с Россией его празднуют все, для кого российская земля дорога и близка. Мы высоко ценим эти чувства и желаем всем нашим соотечественникам и друзьям Добра, процветания, благополучия. Россия встречает свой праздник сплоченной страной. Только что здесь, на Красной площади, ярким парадом прошли все субъекты федерации. Это из их успехов и труда складывается сила и достоинство великой страны. Именно в регионах создаются ее богатства. И живут люди, ради которых и во имя которых крепнет и развивается российское государство. Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. И потому у Дня России есть не только общенародное, но и личное измерение. Где бы мы ни родились, где бы ни выросли, все это наше родное Отечество. А вместе мы – один, единый, могучий российский народ. Мы по собственному опыту знаем, что лучше жить в крепкой и сплоченной семье. Знаем и то, как бережно, внимательно мы должны относиться к России. Только вместе – мы можем сделать ее экономически мощной, открытой миру и демократической державой. Только вместе мы сделаем российскую государственность прочной, а саму страну удобной для жизни людей, для нас с вами, для наших детей, для наших внуков. Сегодня прозвучали лучшие мелодии наших песен. Они были созданы в разные эпохи но и по сей день памятны и любимы народам. Ведь эти песни о нас с вами, о любви к родине, о единой, неделимой, сильной, великой стране. Уважаемые граждане России, каждый год нашей многовековой истории, будь он победный или драматический, это судьба родной страны а значит, наша общая с вами судьба. Это судьба миллионов наших предков, которые защитили и преобразили Россию, умножили ее достижения и передавали их по наследству своим детям. Они, наши предшественники, научили нас, что такая страна, как Россия, может быть только сильной страной. И потому мы не вправе забывать историю, Историю со всеми ее светлыми и мрачными страницами. Сегодня у нас уже есть тот фундамент, на котором можно строить прочное будущее нашей великой Родины. Будущее на долгие годы, на десятилетия. И мы знаем, наша сила в консолидации. Наши победы в прочном единстве. Россия видит свои возможности. Она знает их. Она уверена в собственных силах. И такая уверенность исходит от граждан страны, от всего российского общества, с праздника вас, дорогие друзья, с днем России.